Меня зовут Владислав, я буду модератором сегодняшнего вебинара. Вас приветствует вся команда компании Order Flow Trading и сегодня у нас очередной выпуск Market Talks, анализ, анализ рынка с Юрием Марченко, с Денисом Ковачем. Поставьте плюсы в чате, если меня слышно, если звук хороший. И если видно картинку, Есть обратная связь, но только почему-то один человек. Только Евгения плюсанула. Ребят, кто еще слышит меня, поставьте плюсы, чтобы я знал, что меня хорошо слышно. Денис, пожалуйста, подключись. Скажи пару слов, чтобы нужно понять, то ли просто люди меня не слышат, то ли они, то ли отсутствуют. Ссылки приглашений многим на почту они не пришли поэтому мне об этом уже заранее написали я сейчас э, бросил людям прямые ссылки и они ну, сейчас уже начнут подключаться вот ну, а так тебя очень хорошо слышу сделай немножко тише микрофон свой потому что немного он крепит надрывается иногда. немножко на процентов 10 уменьшить звук Хорошо, у нас в принципе рассылка тоже сейчас пошла последняя, поэтому давайте подождем еще 3-4 минуты. Люди пускай подключаются, кто только сейчас ссылку получил и будем начинать. 5 минут. Подойдут люди к значит, Юрий и Денис плюсаните в чат, все на месте, если все на месте, то начинаем. Так, Юрий на месте, Денис тоже. Хорошо, кратко представлю, Юрия и Дениса, кто первый раз на вебинаре, это два трейдера, которые Денис Ковач торгует на рынке уже 9 лет, имеет опыт 9 лет, торгует, управляет фондом. Юрий Марченко с опытом 5-летним. Все трейдеры анализируют кластера, анализируют профиль рынка в платформе АТАС. И, собственно, все эти инструменты анализа мы сегодня рассмотрим на примерах фьючерсов на валюту, золото, нефти и S&P 500. Поэтому смотрите до конца, будут интересные разборы ситуации, рассмотрены все и разные сценарии. Скажу пару слов, скажу пару слов о рисках. Компания Order Flow Trading предупреждает о том, что торговля на бирже несет большие риски и возможность потери инвестиционного капитала. Поэтому перед началом торговли и внедрением торговых идей убедитесь, что вы в достаточной мере владеете информацией и понимаете все торговые идеи, которые озвучат сегодня Юрий и Денис. Ну вот, в принципе, в принципе, я сказал все, что хотел, поэтому перейдем к трансляции. Трансляции моего экрана. Скажите, видно ли сейчас графики. Поставьте плюс, если сейчас видно мой график. Окей. Хорошо, значит меня видно, слышно. Поехали. Первый инструмент у нас сегодня в анализе это евро. И на евро мы видим с прошлой недели такую интересную картину. Он продолжает расти и получается у нас объем, крупный объем контракта, который видно на профиле. Этот объем защитили и продолжили рост. Но на этой неделе снова как будто бы у нас в рынке появился продавец. И если загрузить индикатор кластер Search, видны интересные такие кластера, которые как раз сейчас тестирует котировка. Собственно, начнем с Дениса. Вопрос Первый вопрос к тебе. Как ты считаешь, чего можно ожидать на этой неделе? Можно ли ожидать реакции покупателей от последнего нашего объема, который который был сформирован на прошлой неделе. И что можно сказать о кластере, который сформировался в районе 1990-1985? Так, приветствую всех. Сейчас у меня показ начнется. Одну секунду начну. Отлично, меня должно быть уже видно и слышно. Для начала приветствую всех. Значит, вопрос я понял. Сейчас я покажу свой график и объясню ситуацию, что сейчас происходит, собственно, на рынке. Смотрите. Итак, если говорить касательно евро и распределения объема, которое было сделано за предыдущую неделю, да, собственно, не только за, за предыдущую, но и в целом даже за август месяц, то... Сейчас, вот на данный момент, профильный объем, как основной ключевой, так и рейтинговый, выполняет достаточно хорошую роль поддержки. Но здесь есть еще несколько очень интересных нюансов, больше относятся они, наверное, даже к технике. То есть, во-первых, достаточно важный уровень, который именно сейчас, вот на данный момент будет играть ключевую роль. То есть пока что цена его не прошла. Вот, и, следовательно, я ожидаю, что от него, либо с небольшими доходами, или с маленьким таким ложным проколом, цена запросто может двинуть дальше вверх. То есть, как я вам говорил на предыдущем вебинаре, приблизительно в район диапазона 1.21-1.22. В общем, на перехай предыдущего максимума. Также, Обратите внимание на то, что у нас есть свеча крупного вертикального объема. Она толком не дала результата вверх, при этом сделали откат вниз. И, как правило, откат заканчивается на точке, откуда изначально свеча формировала свое движение вверх. То есть, где происходила достаточно серьезная борьба покупателей-продавцов. Касательно кластеров, я вам скажу сразу, здесь крупных кластеров на самом деле не было. То есть, те кластеры, которые были показаны... В самом вопросе, это кластера, по моему мнению, достаточно слабые, поэтому я их даже не рассматривал. У меня фильтр стоит гораздо более жесткий, и я смотрю именно действительно важные ключевые кластера, то есть вот здесь, которые появлялись при росте. Здесь, да, действительно очень крупные были, они же и по профилю подтверждаются. Те, которые были здесь внизу, это внутренние кластера, которые совершенно не сыграют ключевой роли в движении вниз. Поэтому я больше смотрю на общую картину, общую концепцию. И пока что указывает на продолжение движения вверх. Поэтому основной вариант направления движения вверх в диапазон 1.21-1.22. И в случае, если цена сделает полноценно перекрытие предыдущего диапазона накопления и двинет вниз ну, хотя бы в район 11875 приблизительно сюда, то в дальнейшем уже можно будет действительно на откате оценивать возможность продажи вот от данного уровня вот поэтому основной вариант пока что направлен вверх то есть серьезных каких-то разворотных комбинаций вверху здесь толком не было поэтому отсюда я жду отскок и а там уже буду смотреть насколько далеко спасибо юрий Вопрос, собственно, к тебе, я думаю, ты слышал мнение Дениса, он склоняется к лонгам, и интересная для него зона 19.40 приблизительно, первая для лонгов, и вторая зона 18.80 приблизительно для поиска лонгов. Что интересно, зона с кластером, которая на графике у меня в районе 19.90, он отметил как незначительную. Что ты скажешь по поводу уровней поддержки и по поводу этого кластера? Есть он у тебя или нет? Возможно, у тебя какие-то другие кластерные объемы есть. Здрасте, опять же. Значит, хотел бы, конечно, внести какую-то интригу в передачи, но вы не получится, не в этот раз, поскольку я в какой-то степени согласен. Значит, да, у нас были два перехая. А и оба перехода из них были по, по евре, да, они объемные, то есть объем очень хорош, Значит, смотрите, максимальный профиль, который здесь есть, мы тоже с вами уже видели, он у нас находится вот здесь. Вот. И я бы выделил бы Point of этого профиля, который находится по цене 1.19.23, поэтому я считаю, что этот объем действительно за покупателями, он никуда не делся, и ситуация реально чисто лонговая. Значит, допускаю я, что мы еще маленечко спустимся, поэтому где-то в районе 1.19.20 реально можно действительно ждать какие-то там лонги, Полностью я исключаю момент. Ну как исключаю, да? Не жду, что цена опустится ниже, чем 18.50 за вот эти вот две шпильчики, которые у нас есть. Если мы здесь опустимся, тогда все, ситуацию с лонгами стоит однозначно забыть. Даже можно рассматривать развороты, но развороты, я думаю, что не состоится, да, как таково. Вот. Ждем отскока, я точно так же жду отскока. Что касается э, той зоны э, 1.19.90, которую указали, э, она действительно очень важна, она действительно очень значимая. И, и я ее беру как, э, ну так сказать, точку отсчета. То есть э, при наличии, вот сейчас то, что происходит, да, там последние два дня на евро это все коррекционное движение. Нам нужно проявление силы покупателя, чтобы говорить о том, что движение вверх продолжилось. Так вот, если цена окажется выше отметки 1.1990, тогда я посчитаю это как за проявление силы. То есть, если даже мы сегодня там, в обязательном еще чего-то там увидим, то для меня это будет признак того, что инструмент готов дальше двигаться вверх. И действительно, может быть, уже с большими рисками, но можно смотреть лонги. Либо второй сценарий, как я уже сказал, откат ниже и лонги. Куда можем расти? 1.21 вполне может быть даже 1.21.50 дальше да, туда, но на носу у нас экспирация, поэтому я думаю, что мы за зафлетим и возможно даже уже нарисовали границы будущего флета, то есть это низ это 1.18.50 и 1.25, то есть что, он говоря, какой-то флет с перспективой на рост, только лишь на рост, никаких продаж пока мы не рассматриваем здесь вообще. Мнение в принципе глобально сходится у Дениса и Юрия. Оба трейдера считают, что лонги продолжатся, но, но Юрий думает, что все-таки цена 19.90 будет интересна, для, по крайней мере это важная зона, поэтому стоит на нее обратить внимание. Если, Ребята, если есть вопросы сейчас по евро, задавайте их в чате. Если нет вопросов, будем продолжать. У нас следующий на очереди фунт. Вопросов нет. Людмила, по поводу слышно, слышно или не слышно. Если у вас все в порядке, поставьте плюс. Если нет, перезайдите, перезайдите в в другом браузере, если вы пользуетесь хромом, попробуйте зайти в опере или в мозиле. Как правило, проблема уходит при смене браузера. Хорошо, мы продолжаем. Сейчас сейчас подкрутим немножко кластера. Поставим немного экстремальные объемы, чтобы было видно более значимые. Я думаю, будет 2,5 тысячи. Достаточно оптимальный объем для фунта 4-часового графика. И сейчас вопрос Юрию. Вопрос к Юрию. Фунт также продолжает рост. И здесь, в принципе, я думаю, возникает два основных вопроса. Первый – это экстремум стоит ли ожидать реакции продавца, есть ли в принципе признаки продавца. И второй вопрос, это кластерок в районе 31.10, 31.20 приблизительно в этой зоне. Стоит ли вообще его рассматривать для поиска покупок, если вдруг мы придем в эту зону, что нам стоит делать в районе вообще 31.20 и есть ли признаки продавца. Вот. Два вопроса. Супер, но ну, пока не видно, честно говоря, признаков Значит, касаемо хайов, да. хайов. Вот, я искренне так считаю, что сейчас далеко не место для разворота тенденции. Обычно это происходит на хаях, то есть, вернее, на обновлении экстремов, поэтому мы должны первоначально обновить этот хай, потом уже смотрелось бы какие-нибудь там разворот. Просто из-за расчета на то, что люди стопятся там за хаями чем ликвидность от а, короче за хайами. поэтому а, вот это место под хаем она не а, я вот верю да в то что оно не может оказаться разворотным по итогу а, меня интересует еще вот такой вот классе в районе 3140 он здесь есть чем он не интересует тем что здесь но ну, неплохо скажем так выглядит да пока ситуация безусловно чисто лонговая но вот 1.3140 40 такая интересная Скажем так, что если продавца в рынке нету, то ниже чем 1.3040 мы упасть не должны. Если есть, то мы туда упадем. Но я бы продавать бы не расчитывал бы никаким образом, потому что у нас по факту, ну как сказать, у нас по факту весь большой крупный объем находится вот здесь, 31,10 и 31,20. То есть здесь бы я бы искал бы развороты и все-таки в ланге дальше из расчета на то, что цена рванет дальше вверх туда вот, то есть продажи пока не рассматриваю вообще в принципе, потому что объем всего контракта дальше. А здесь в районе 30, 30 20 я бы сказал ланги, и это было бы лучше, потому что даже доехав до этого хай это было бы все хорошо. В перспективе, конечно, жду обновления этого хая, и может быть там уже какие-то разворот но не раньше никак. Все вроде бы. Это, собственно, вопрос. Теперь район 3120 Юрий подтвердил, что он в принципе, ждет отсюда какую-то реакцию покупателей и зона 30.59 тоже интересно для поиска лонгов причем продавца в рынке сейчас нет, Юрий его не нашел, что ты скажешь, есть ли у тебя признаки продавца и как ты смотришь на возможность покупки из района 3120 30.60. Денис, тебе слово. Так, касательно фунта, значит, не будем искать черную кошку в темной комнате, потому как в данном случае ее там явно нет. И поэтому, смотрите, у меня вот анализ еще был со вчерашнего вебинара готов. Я его просто озвучу. Значит, уровни покупок действительно у нас совпадают, можно сказать, с миллиметровой точностью. То есть, я поставил для себя достаточно жесткие фильтры на по фунту, и на данный момент есть огромнейшее просто вливание, причем с большими перекосами по АСКУ, которое дало у нас реакцию достаточно серьезную вверх. Хоть уровень не пробили, но все идет, точнее, ключевой уровень в районе 1.3275 не пробили, но все идет именно к этому. Поэтому... Когда цена будет корректироваться, а она будет корректироваться, то уровни для покупок, самый первый, это 1.31, вот он у меня отмечен, и второй уровень 1360, Причем второй уровень взят тоже не просто так, я вам сейчас покажу, откуда он еще тянется. Раз экстремум и два экстремум. Подобные экстремумы, которые в прошлом были пробиты и ранее выполняли роль сопротивления, теперь достаточно сильные, хорошие уровни поддержки. И на моей практике подобные уровни отрабатывают очень часто и очень хорошо. И поэтому, собственно, все объемы абсолютно и горизонтальные, и вертикальные, отдельно точечные, по ленте предупреждения, вот видно, была у нас коррекционная, агрегированная сделка с перекосом по видам, то есть продажи рыночные были. И поэтому здесь абсолютно все указывает на то, что действительно в данной достаточно широкой зоне цена подойдет. И от уровней либо 1.31, либо 1.360 мы будем ловить разворот на покупке с целью как минимум в районе 1.33. совпадают как по направлению так и по зонам от которых стоит искать покупки поэтому будем смотреть как будут развиваться лонги и в принципе вопросов тоже здесь нет поэтому двигаемся дальше я предлагаю посмотреть сейчас нам вместе с канадским долларом сразу посмотреть нефть, потому что инструменты в принципе коррелируются в большинстве случаев достаточно хорошо, но вот сейчас есть некий дисбаланс. Мне интересно, что скажет Денис, что скажет вообще Юрий по этому поводу. Почему может быть такая раскорреляция? И сейчас я подстрою фильтры на индикаторе Кластер Search, чтобы было были видны такие крупные вливания, где происходили. А вот сейчас должно быть видно, плюс а те если всем видно, экран сейчас мой, видно и канадец, и, и нефть. Хорошо. Вот, собственно, мы видим, что канадец у нас двигается вверх, но нефть в это время пытается двигаться вниз. Ну, по крайней мере, у нас формировался на нефти крупный кластер в районе 49 долларов, и мы видим на профиле также там крупный очень объем. Поэтому, ну, в принципе, я думаю, можно сказать, что продавец здесь какой-то появился, и хотелось бы услышать мнение сейчас Юрия, что, прошу прощения, Дениса, Денис, вопрос к тебе, что что вообще ожидать в районе 49 долларов на нефти и самое главное, кто за кем пойдет, то есть канадец скорее пойдет вниз, либо же тенденция лонговая, произошел разворот и просто нефть немножечко опаздывает и будет продолжение роста на нефти так же, как и рост идет канадца. Денис, тебе слово, я надеюсь настроил ты экран у себя. Я отключаюсь. Канадского доллара. Значит, начнем, пожалуй, с него. Это на самом деле абсолютно грамотно рассматривать Канаду и нефти. Всегда так делаю на своих вебинарах в паре, потому что Прежде всего нужно понимать, что валюта движется за товаром, но не наоборот. Поэтому в данном случае нефть немножко опазу, потому что движение канадского доллара, они были спровоцированы решением Бан Банка Канады по процентной ставке плюс некоторое еще ослабление доллара, которое было на предыдущей неделе. Вот. И в целом, смотрите, что сейчас происходит по Канаде и что является какое движение является приоритетным. Я выставляю приоритетное движение вверх. То есть, если в прошлый раз я ожидал обязательный перехай и затем возможность для продаж, то судя по тому, какая свеча появилась, здесь уже никаких продаж там близко искать не приходилось, да и сейчас, собственно, тоже не приходится. Вот, но по моему опыту очень часто цена, когда формируется импульсное проталкивание сквозь какой-либо важный значимый уровень, в дальнейшем формирует микрокоррекцию и происходит добой. Так вот, цена в большинстве случаев, не буду говорить громкие цифры, но, Примерно это процентов 80 где-то происходит, примерно 80% случаев цена, когда формирует коррекцию, то подходит именно к окончанию микропроторговки небольшой после импульсного пробоя, но это только после импульса. В нашем случае в абсолютном все эти правила подходят. И плюс ко всему обратите внимание сейчас на то, какие точечные объемы у нас здесь появились. То есть один уже фактически отработался, то есть вот у нас было точечное вливание, его тестирование и отскок. Отскок был явно без импульса, без какой-либо серьезной составляющей для роста, и поэтому я считаю, что здесь частично пофиксили, там, что происходило внутри свечи, честно, я даже не заглядывал, потому что здесь особо смысла, да, и, собственно, интереса это не несет. Поэтому я ожидаю продолжения коррекционного движения вниз в район приблизительно 0,8170, возможно, верхняя граница где-то 0,8180, то есть, грубо говоря, 10-ти тиковая небольшая зонка и затем продолжение движения вверх и приблизительная цель в районе 0,84. То есть там будет на недельном таймфрейме, это очень далеко показывает, может котировки могут подгружаться еще полгода, поэтому 0,84 является для фьючерса Канады наиболее важной значимой целью. Что касается графика нефти, смотрите, по нефти, если вы помните, на предыдущем вебинаре я говорил о том, что рассматриваю исключительно покупки, вот что основной приоритет был выставлен на, на покупки. И сейчас, вот на данный момент, у меня были отмечены тоже важные уровни, плюс зона покупателей, плюс здесь по профилю тоже раскидывал раз, различные комбинации, смотрел, что в целом все указывает на то, что цену будут поддерживать. Собственно, сейчас данная поддержка и происходит. Чуть-чуть цена не дошла до коррекционной зонки. У меня вот здесь она отмечена, то есть зона, от которой ожидалась как раз небольшая коррекция вниз. Собственно, сейчас коррекция вниз и происходит. И я считаю, что цена сможет еще раз буквально вернуться в зону покупателя. То есть что-то наподобие вот такого движения в виде ретеста. И затем пойдет вверх приблизительно уже на пробой уровня 50-25, то есть на, на пробой предыдущего ключевого важного экстремума. И поэтому, если посмотреть в связку канадские доллары и э, нефть марки ВТА, то вы увидите, что они между собой как раз-таки очень хорошо коррелируют. Поэтому здесь никакой раскорреляции нет. Просто э, Канада, благодаря э, их э, банку и повышению процентной ставки, сделала у нас импульсное движение. А так, в целом, движение полностью скоррелировано. Я ожидаю коррекцию вниз как по нефти, так и по Канаде, и затем продолжение движения вверх. По нефти в район 50,25, по Канаде в район 0,84. Спасибо. Блок получился при, при рассмотрении Канады нефти одновременно. Вопрос к Юрию. В принципе, ты понял, что Денис ждет продолжение роста после небольшой коррекции. И хотелось бы узнать, какие у тебя... Раз, раз, меня слышно? Плюсы поставьте мне, если меня слышно. Да, да, да. Есть звук. И, и еще один вопрос, помимо того, как ты относишься к кластерам в районе, на на Канаде, да, в районе 82-20, 81,90 и в зоне на нефти в районе 48-47 долларов. Еще один вопрос, который хотелось бы задать, это здесь был пробой экстремума и в принципе, хотелось бы понять, как далеко ты ждешь эти лонги, как далеко ты ждешь эти покупки. То есть это продолжение глобального тренда и какие его цели. Так, понятно. Да, я думаю, что это продолжение глобального тренда по целям я тут, к сожалению, сказать не могу, только круглые цифры на 84. Но что хотел бы я сказать, корреляция, я не знаю, мы все понимаем значение этого одного и того слова. Смотрю на два графика примерно в одинаковых масштабах. Справа нефть, слева в этот как вот там канадский доллар, и особой корреляции, ну, честно, я не вижу. И я понимаю, что эти вещи достаточно должны коррелировать, поскольку и Канада в какой-то степени, как мы, Россия, да, живем по большей части за счет углеводородов. Но особый коррелироваться я здесь не вижу. Дело в том, что тут пахнет и пахло жареным, и в Канаде да, речь идет. То есть, о повышении процентной ставки однозначно, увеличить процентную ставку, они... Фьюч вырос очень сильно в моменте, вырос потом. Вырос потом, потому что они, конечно, могут прибегнуть к этому же самому действию, то есть еще раз повысить ставку. Поэтому я рассматриваю фьючен канадский доллар, как на лонголу. И значительно высоко еще. Что делать с этим, да, с этим безобразием? Значит, однозначно неплохо выглядят кластера в районе 81-75. Это, по-моему, те самые кластера, которые вы нам показывали. Они были проторгованы в момент как раз-таки публикации на сильно положительной дельте, о чем говорит мне о том, что здесь market buy было в приоритете, примерно то же самое на сильно положительной дельте торгованы были эти кластера. Поэтому я уже давно работаю в ланги здесь, если говорить на фиче. Потому что ну, тут предпосылок разворота пока нету. Действительно, пока мы выше вот этого всего баланса, а точнее даже пока мы выше цены. 0.8170 рассматривать имеет смысл только лишь покупки. В случае, если мы пробьемся, во что я сильно не верю, там можно попробовать поработать в шорты, но ненадолго. Как раз таки до тех диапазонов, которые вы указали, это 0.81. То есть 0,81, приблизительно так. То есть до вот этого объема. Потому что в этом объеме. В этом объеме зарождалось будущее движение. То есть, действительно, мы да, вышли, вот у нас был баланс, вот этот, это баланс всего контракта, поскольку, поскольку объем всего контракта, и, и выталкивались мы именно этим объемом. Поэтому, если мы даже завалимся, упадем, то я бы здесь искал бы искал какие-то лонги а, на перспективу, вот отсюда, да, то есть, повыгоднее купить. Здесь бы даже продажи бы рассматривал. А, а вообще, самый лучший сценарий, самый лучший сценарий, это купить на мой взгляд, да, это купить вот от поддержки, то есть это то там своян там 81, 82, да, скажем так, поскольку, поскольку здесь реально большой объем и оно подтверждено в том числе и там фундаментальными целями, как я уже сказал, круглые цифры 0,83, 0,84, а вообще лучше дождаться конечно экспирации, потому что в момент экспирации можем позависнуть, да, это следующей неделе там тоже будет очень тяжело. Поэтому только ломги, шортов пока нету. Если что, то только в краткосрок. Цели по круглым цифрам 0.83-0.84. Примерно такая картина. Ты также ищешь, как и Денис, с небольшой коррекцией возможной. В целом тенденция идет лонговая. С этим, с этим понятно, разобрались. Будем смотреть, как будет развиваться рынок дальше. Будем смотреть, как отрабатываться будут те зоны. Через неделю посмотрим, чем это все закончилось. Вопросов в чате нет. Ребят, задавайте вопросы, если есть. Пока мы не ушли дальше. Потому что блок получился массивный. Может быть, есть по нефти, может есть по по Канаде какие-то вопросы. Powerful Traders пишет, корреляция не обязательно в виде идеальной фигуры повторения. Где может быть уверенный рост? Далее, при изучении короля необходимо учить ага, это уточнение. Я понял. Хорошо. В принципе, если нет вопросов, дальше двигаемся. У нас следующая иена, фьючерс на японскую иену. И здесь Ситуация интересная, как по мне, тем, что есть экстремум, который уже очень долго бьют. Это экстремум, в принципе, сейчас мы посмотрим, это апрельский, середина апреля, экстремум этого года, и его мы тестировали в начале июня, в середине июня и вот последний уже наверное месяц мы бьемся от него причем сформировал консолидацию хотелось бы отметить еще ряд крупных кластеров в верхней части такое ощущение что в этой зоне придерживают котировку и глядя на последнее движение вопрос вопрос к Юрию что вообще ты думаешь по поводу вот этого пробоя? Может ли он быть ложным и как ты считаешь? Что это за кластера, которые сформировались в диапазоне 91.85-91.50 приблизительно? Чего нам стоит ожидать вообще от таких кластеров? Как будет реагировать покупатель и есть ли признаки продаж? Вот. вот такой вот вопрос обширный. Супер. Значит, в отличие от фунта, кстати, пока я не забыл, я забыл про нефть вам рассказать, в тот случай я понял, почему долго задерживаюсь, потому что от меня, видимо, еще не ждали. Там, коротко, нефть, без изменений. Мы с вами будем стоять во флете, рисуется полностью флет, поэтому я туда не лезу и вам бы не стоят. Это что касается нефти. Мы там ждем каких-то решений, может быть, даже геополитических. Теперь по иене В отличие от фунта, ена доехала до того момента, где она вполне может развернуться. Я говорю об обновлении экстрема. То есть появление больших достаточно кластеров здесь в какой-то степени говорит нам о том, что мы действительно здесь можем развернуться. вот И сильно отрицательная дельта, реально сильно отрицательная дельта говорит о том, что здесь какой-то момент просто были market sell уверенные, да? то есть продавали про... про, про, про продавливали и так далее и так далее. Хочется отметить про то, что мы после сразу о том, что сразу после этого пробоя мы прошли очень уверенно другие накопления, которые формировались. То есть для меня это, в принципе, паттерн нужного пробоя. И прошлый день был чисто трендовый, сильно нисходящий. С другой стороны, есть отметка 1930, да, то есть это такой уровень. Почему я его выделил? Потому что это фактически край всего объема всего контракта, вернее, и это объемная зона достаточно, да. И я бы о тренде, о развитии тренда, там, там, развороте, и прочее, прочее говорил бы, если мы пробьем 393. Но это очень далеко, далеко даже в обозрении там на неделю вперед, поэтому, скорее всего, мы здесь, наверное, это и зафлэти. Должен набраться какой-то открытый интерес. Отсюда я считаю целесообразным рассматривать вполне возможно шарты, хотя бы вот от этого кластера, то есть примерно. 92 ровно, да, вот так вот. 92, вот 94, 92 40 Вот это, от этого диапазона можно ждать какую-то реакцию, потому что если это реально был продавец, да, то так-то вот сейчас нарисую. Вот туда, вот там вот где-то смотреть можно будет шарты и рассчитывать на, на дальнейшее движение там, вот на обновление и развитие тенденции в ту сторону. Но по срокам это не эта неделя, не следующая. Наверное, в новом объеме, в новом контракте наберем объем открытый интерес и может быть уже тогда развернемся. Поэтому пока только шорт. И вот при более глубокой коррекции, ну хотя бы с целями там, вот, не знаю, давайте нарисуем цель 90 -60, То есть это нижняя граница вот всего вот этого безобразия. То есть где-то здесь наша цель. Все остальное чисто на перспективу. Вот примерно так. что зона с кластерами сопротивление может... точнее, эта зона, она выступает с сопротивлением и может... можно искать продажи в этой зоне на тесте. И, в принципе, эти продажи могут продолжиться в район 936. Что ты думаешь по поводу этих кластеров? Есть ли они у тебя? Может, у тебя другие какие-то интересные зоны? И вообще, как ты относишься к вот этому вот... Вот этому ложному пробою либо может быть не ложному На предыдущем вебинаре, те, кто присутствовал, помните, я говорил о том, что я ждаю обязательный добой вверх. То есть у меня приоритет был сделан исключительно на перехай. И также э, изучал уровень в районе 0.093.20. Собственно, с буквально с ювелирной точностью данный уровень был протестирован. Сам по себе уровень взят с недельного таймфрейма, еще с движения по -моему, прошлого года, где-то начала прошлого года. Вот. Очень важно такие экстремы, и движение к этому уровню я ждал уже не один месяц. Собственно, финальные цели, я считаю, были добиты. Сейчас у меня нарисована разворотная зона, от которой я ожидаю движения вниз. То есть, считаю, что действительно, уже как Юра сказал, что а, первичное накопление, цена прошла, то есть, первичное накопление для меня вот здесь, в этом сегменте находится. Отдельно рисовать профиль здесь абсолютно не нужно, это и так прекрасно видно. Здесь и отдельно по влитым кластерам здесь выливались по... АСКОМ кластера, и, следовательно, здесь были объемы именно на проталкивание формировались. А вот вверху, вот здесь, уже четко видно, что... Проходили достаточно крупные сделки по полиэтепритов и следовательно накапливались продажи. Вот, дельта здесь также отрицательная, я ее смотрел, но отрицательная дельта еще на самом деле погоды далеко не делает. На отрицательной дельте цена может расти еще долго, нудно и очень уверенно. Вот, здесь прежде всего нужно обратить внимание на реакцию. Реакция дальнейшая вниз, то есть влели здесь с пубидом, плюс отдельно еще кластер выстрелил достаточно крупный, также с перекосом пубиду, и дальнейшая реакция прошла вниз, то есть здесь продажи были более чем серьезные. Плюс также объемы в моменте проталкивания, формирования зоны продавцов и плюс, ко всему, перекрытие предыдущего сегмента. То есть вот куда я ожидал движения в случае перекрытия. Сегодня как раз буквально несколько минут назад данное, данный уровень уже был взят, и от него я ожидаю уже коррекцию в зоне продаж. Вот отсюда я лично буду продавать. Сейчас я вам покажу, где конкретно. Уже продажи выставлены на новом контракте. То есть, если уже брать декабрьский контракт, то продажи от уровня 0.092.50 и 0.092.80 с общим стопом 0.093.10. То есть, это прямо сейчас даю торговый готовый уже сигнал к действию. Именно здесь я буду продавать уже на декабрьском контракте. Поэтому не забывайте о том, что сейчас у нас последняя неделя перед экспирацией контракта. Тоже очень важный момент. И... Поэтому вот вам пока что на текущем контракте, как выглядит вся ситуация, и уже на новом, кто торгует йену, можете смело выставлять сделки на продажу. Здесь уже первые признаки консервативной продажи появились. Плюс ко всему, перекрытие предыдущих нескольких сразу экстремумов, здесь они у меня не обозначены, но они находятся, один ближайший вы видите, второй находится немножко вышел, приблизительно в районе как раз данного кластера. Он взят с, с дневного таймфрейма. Вот. Я уже показал общий конечный результат. И, собственно, вот такое движение ожидаю на как минимум ближайшие две недели. Поставьте плюсы. Какая-то... так, Есть... Есть от меня звук, я не знаю, по какой-то причине от меня звук идет и нет нет звука у меня. Может позже исправиться. Поэтому в принципе я тогда задам вопрос а пускай ребята ответят, каждый по очереди. Начнем с Дениса. У нас следующее золото на очереди. Сейчас у меня на графике подгрузится золото. Хотелось бы сказать, отметить, что в связи с геополитической обстановкой такой напряженной, сейчас очень многие говорят о том, что стоит уходить в золото, ожидает очень большой рост, по крайней мере, по крайней мере он может быть, потому что это достаточно такой безопасный актив. И первый вопрос заключается в следующем. Можно ли действительно рассматривать золото для долгосрочного инвестирования? То есть В перспективе, будет ли оно, как ожидают, расти? И следующий вопрос технический. В принципе, здесь у нас на графике видно достаточно крупный объем. Мы вышли вверх и так планомерно Повышаемся. Собственно говоря, технически можно ли сказать, что у нас идет долгосрочный тренд? И крупный кластер в районе 1315 1315 долларов, можно ли его рассматривать для покупок? А также 1344 1340 есть два крупных кластера. Можно ли рассматривать эти кластера для продаж? Вот эти вопросы оба оба вопроса к Денису и Юрию. Денис, начинай. Тебе слово. Очень часто пишут с вопросом, что будет по золоту, как его оценивать и так далее. Смотрите, золото, в принципе, оно уже взяла практически все экстремумы вверху, которые только могло взять. Сейчас я посмотрю, хватит у меня котировок. Да, хватило. Дело в том, что для меня лично вот ключевой, важный действительно уровень находился в районе 10, сейчас скажу, 1339, в общем, округлим, 1340 долларов за улицу. И когда данные. Экстремом цена распиливала здесь было у нас достаточно серьезно непонятно то есть я бы ждал безусловно перекрытия вниз для того чтобы можно было хоть как-то начинать говорить о продаже в итоге сделали выброс вверх и действительно вот, как ведущий спрашивал на, на своем экране по поводу кластеров чтобы любит и классе да действительно так и было и можно пуска всему видеть что здесь достаточно крупное вливание кластеров происходило именно по бедам то есть здесь были очень агрессивные рыночные продажи Данные продажи возымели эффект, и даже в дальнейшем, когда частично пластом происходили фиксации продаж, все равно дальнейшая реакция прошла вниз. То есть подобные вещи очень часто на самом деле рассматриваются как отсутствующие покупки, то есть слабость покупателя. Подобные вещи я всегда именно так и воспринимаю, и как правило это действительно в большинстве случаев так и получается. Поэтому покажу вам то, что я вчера вот с ребятами разбирал в нашем вебинаре, то есть коррекция к ближайшему локальному уровню, это у нас так называемая зона вращения, сюда цена уже пришла. Коррекция ожидается вверх приблизительно в район 1347 нижняя границы, 1350 верхняя. небольшая тиковая зонка и от нее уже по полной программе вниз. Но вниз, опять-таки, повторюсь, в рамках коррекции, то есть серьезного разворота среднесрочного вниз здесь я не вижу и вряд ли он появится пока что. Во всяком случае, до конца года, скорее всего, вряд ли. Если посмотреть на рыночный профиль, то можно увидеть, что достаточно серьезный профиль был проторгован приблизительно в диапазоне. 1290, 1295. Это объемная объемная зона профильная и плюс ко всему здесь же находится два очень важных экстремума, ключевых по цене. Смотрите, где они находятся. Здесь у нас один, здесь у нас второй. Конечно же, подобных экстремума цена а, просто так бесследно не пройдет. Поэтому будем ориентироваться именно на них. Поэтому, если у нас действительно очень хорошо смогут зацепить продажи в районе 1347 то фиксировать их можно будет приблизительно в районе 1297. Потенциал более чем солидный, но, опять-таки, повторюсь, это в рамках краткосрока, то есть на ближайшую одну, может, две недели, будет именно в плане коррекции. В дальнейшем, конечно, я буду ожидать продолжения все-таки движения вверх с перехаем уровня 1362 доллара за выкрут. Но пока что куда больше выглядит на коррекцию. Тот кластер, о котором ведущий спрашивал у нас вот, в данном сегменте, да, действительно, он был, но... Подобные кластера сейчас, они уже являются отработанными и вряд ли он будет иметь какой-либо эффект в дальнейшем при движении цены к нему, потому как здесь ключевых каких-то вспомогательных еще факторов, здесь их толком не было, кроме одного кластера. Поэтому, как говорится, один в поле не воин, и поэтому я все-таки ожидаю движения к более серьезным диапазонам скопления, которые подтверждены еще не только объемными техниками, но и также и техническими. Поэтому коррекционное падение. Спасибо, Денис. Юра, вопрос к тебе. 13.15. Не рассматривает Денис, в принципе, особо как такой кластер, который может, по крайней мере, этот кластер он считает отработанным, и именно он, не, скорее всего, не будет являться покупателям. Возможно, там покупки сформируются. Я понял так. И в принципе 13.45 – это зона интересная все-таки для продаж. То есть, в ближайшую перспективу Денис рассматривает именно продажу. То есть, вопрос к тебе, как, как ты смотришь на эти зоны на две. И в целом, главный вопрос – долгосрочно инвестировать вообще. Реально ли это? Интересно ли это? И в связи с этим, в принципе, будущее золота, да? это можно ли сказать, что вот эта зона, она будет двигать рынок еще достаточно длительное время? если будущее у золота и не перебьет ли его биткоин, да? Значит, смотрим. Соглашусь и не соглашусь одновременно с Денисом, наконец-то, в чем-то. Значит, соглашусь в чем? В том, что мы идем с вами по стадии коррекции, поскольку действительно были достаточно большие кластера в районе 1336 и вот 1345. То есть, они были, они существенные, да, о чем говорит, собственно говоря, объем всего контракта. Мы выстрелили вверх и провалились вниз очень быстро, очень энергично. Отчасти это ситуация, которая говорит тоже о развороте. Поэтому тоже, на мой взгляд, осознанно мы можем с вами тестировать вот эти вот уже кластера, здесь они показаны. То есть фактически вот так они у меня здесь подсвечиваются. Кстати, да, кто-то спрашивал, как настроить такой вид графика, и я сделал. Вы не первый, кто такие вопросы задаете, я сделал специальную видушку, на канале. Значит, теперь ссылки, я так понимаю, дам э, после мероприятия. Значит, поэтому здесь где-то в районе 3335-1340 уже можно действительно присматриваться к шортам. Самый, конечно, безопасный стоп это за хай, но это очень высоко. И начнем падать. Об эти все зоны, которые вы говорили, 1315, я думаю, мы будем запинаться. Я думаю, будем запинаться. А не соглашусь в том плане, что вот этот объем, который был указан нами в районе там 1296 и 1288, я думаю, что тут еще надо проявить будет эффективность. Почему? Потому что эта зона она совпадает с роувером по контракту, поэтому здесь объем на самом деле может быть пустой. То есть он связан с тем, что... Кто-то выходил с контракта, кто-то заходил в новый контракт, поэтому мы сами видим его объем большой, но по факту открытого интереса там может и не быть. И на новом контракте то, что у нас существует, оно не максимально. то есть здесь может быть реакция, но пока я не, не считаю. Значит, момент какой? Шорты пока в приоритете, как коррекция, да, в этом плане соглашусь. Но движение может быть. До 1315 мы доедем, очень вероятно. До 1295 тоже вполне можем доехать. Но то, что там будем разворачиваться, еще под большим-большим вопросом. Если проскочим эту зону, тогда уже можно говорить о глобальном тренде, о глобальном развороте. То есть, если там участника никакого не будет. Вот такая моя мысль. Фланги пока не рассматриваю, к лонгам вернусь только в том случае, если мы обновим хай, чего пока я ну, так сказать, не предвижу, если можно говорить о предвидении каком-то. Ну вот так вот. Если есть вопросы по золоту, задавайте их. И если вы хотите сейчас задать вопрос по S&P 500, вместо меня поставьте плюс, кто, у кого есть вопросы, кто торгует вообще этот инструмент, кому интересно, если вы хотите, мы можем посмотреть различные кластера, то есть мы можем загрузить Big Trades индикатор, можем посмотреть кластер Search, если вас интересует какая-то зона. Если кто-то хочет задать вопрос, плюсаните сейчас, чтобы я знал, мы дадим минуту времени для того, чтобы вы сформулировали вопросы, писали в чате. Если плюсиков не будет, тогда продолжим в привычном формате. Я пока подгружу я пока подгружу у себя S&P 500. Нет желающих? Нет желающих? Хорошо, тогда сейчас посмотрим, что у нас, что у нас на S&P 500. Сейчас подгрузится график. Ну, в принципе, по памяти могу сказать, что S&P 500 начал снова пробовать продолжить рост и основной вопрос в принципе будет касаться того реальные ли это покупки либо это больше флетовое движение там где скопилась крупная зона объема в этой зоне могут ли быть покупатели сейчас я ее отмечу что-то немножко долго грузится график. Денис, в общем, там покажи на профиле, пожалуйста, объем. Я думаю, он у тебя тоже должен быть. На да, послед... да, я понял уже вопрос. Угу. Угу. Все, в принципе, здесь, я, я думаю, на самом деле, вопрос достаточно очевидный, поэтому можно и сразу ответить. Смотрите, значит, касательно индекса S&P500. Если вы помните, на прошлом вебинаре я говорил о том, что для меня ключевой уровень по-прежнему остается 2500, и именно к нему я жду обязательное движение. То есть перехай предыдущего экстрема в районе 2489. Вот. И, следовательно, сейчас мы уже данный перехай получили вот, буквально сегодня. Да, и сейчас вот цена продолжает свое движение вверх. Я, собственно, пока не вижу абсолютно никаких условий для какого-либо вообще разворота. И плюс ко всему, если посмотреть отдельно по кластерам, у меня здесь специально очень жесткий фильтр для, фильтр, для того, чтобы посмотреть, было ли сделано еще вспомогательное проталкивание. И на самом деле у нас выстрелил кластер с достаточно серьезным перекосом по АСП. То есть это были покупки с целью именно на проталкивание данного уровня. Поэтому, я считаю, его полноценно смогут протолкнуть вверх, дойти до 2500. Ну, а потом уже можно говорить, там, кое какой-то вообще дальнейшей коррекции но серьезного как многие там ожидают коллапс какой-то кризис падения фондового рынка сша я думаю до конца года этого даже не произойдет поэтому пока что движение вверх цель 2500 но оттуда уже можно рассматривать коррекцию в район где-то 2480 возможно там чуть ниже пройдут но в любом случае пока что тренд восходящий продавать сейчас я крайне не рекомендую такое мое мнение по индексу smp 500 по поводу 2480 на покупке если у тебя там какие-то интересные может быть кластера или что-то что-то в этом роде и вообще как ты относишься в целом глобальным покупкам могут ли они продолжиться и сам сам общий тренд будет ли он вообще рассматриваться тобой как приоритетный либо все еще флэт юра слово тебе Глобальная картина, на мой взгляд, выглядит очень красиво. Я хоть не часто торгуюсь на S&P, но я думаю, что этот надо момент исправить, потому что он работает очень красиво. Посмотрите, как у нас есть баланс, который, да, он сотил и откатил в этот самый баланс, тем самым, устроив ложный пробой, накопив очередной баланс, который выстрел опять накопил, опять тест, опять инициатива вверх, опять баланс и сейчас мы с вами находимся в стадии накопил ну импульса вверх то есть фактически если брать если верить в то что история повторяется то мы сейчас с вами вот на таком вот графике да стоим где-то здесь то есть вот это место оно своего рода выглядит вот так вот или вот так вот то есть понятное дело что дальнейшее движение вверх и тут даже цели могут быть больше чем 2500 оттуда продавать бы я не стал да мы там остановимся потому что это психологическая цифра и всего лишь что. но э, только лишь лонги лонги откуда можно брать эти самые лонги если мы смотрим профиль а мы уже сами его смотрели да то неплохо выглядит вот эти вот кластера э -э, то есть вот такой вот собственно говоря баланс э -э, по ценам примерно там 1268 тысячи ой 2468 24 50, то есть это все диапазон с поддержкой самая глубокая коррекция которая может быть состояться она состоится должна состояться туда сейчас такой динамик да я выделю значит но при условии что у нас если мы предполагаем что покупатель сильный то мы можем рвануть и вот вот то есть мне еще внимание привлекают вот эти вот кластера, они такие локальные, интрадейные. я бы даже так сказал, 2482. То есть уже отсюда я думаю, что можно рассматривать лонги. Конечно, эта ситуация по рискове будет, но отсюда, если мы оттолкнемся, то однозначно летим выше, чем потому что, так сказать, толчок отсюда это следствие сильного агрессивного покупателя. Вот. Ну там две, блин, я даже не знаю. Ну, на перспективу, тут целями, видите, мы просто хай и прием, поэтому там только по соотношению я бы стал бы выходить и стал бы выходить по круглым цифрам. Вот и все. Поэтому лонг однозначно, флет уже не предвидится, накопление, импульс, распределение, все как всегда. Вот такое мое мнение. И, в принципе, Денис, такое же, такое же мнение имеет как и твое. Поэтому спасибо всем, ребята, что, что были сегодня на вебинаре. Через неделю мы снова посмотрим, какие будут отработанные сценарии, какие не отработаны. Рассмотрим новые кластера, новые зоны. Пусть Юрий даст свои контакты в Чате, если у кого-то будут вопросы обращайтесь с денису обращайтесь к юрию они помогут вам с настройками с кластерами я думаю поделятся с вами какими-то может быть шаблонами если если они не секретные не секретные знаете как успешный успех секрет точнее секретный секрет успешного успеха поэтому денис сдал свой mail, юрий Юрий еще не дал. Ну, в принципе, я думаю, было для вас полезно, интересно. Поставьте плюсы, кому понравилось, кто получил полезную информацию и кто придет в следующий вторник на следующий обзор. Спасибо за фидбэк. Все контакты у вас в чате. Комната закрыта сейчас не будет еще, поэтому если кому-то нужно перезаписать эти данные наши, Facebook, YouTube, запись будет на Facebook и также на нашем канале на YouTube через несколько часов, поэтому можете подписаться, поставить колокольчик. Также у нас там выходят Другие интересные видео, которые вы можете посмотреть в плейлистах на нашем канале. Всем спасибо. Спасибо, Юрий. Еще раз. Денис. До встречи в следующий вторник. Профитной торговли и хорошей недели. Всем пока.